Команда КВН «Баклажан», школа номер 38. Добрый вечер. Если что, я здесь, да? Здесь, задние ряды? Угу. Кстати, меня зовут Андрей, и мой рост 150 сантиметров. Можно просто полторашечка, так меня батя и называет. Мне 14 лет. Нет, не 6, нет, не 8. 14. У меня уже даже есть паспорт. А в моей семье все по-другому. В моей семье старшие донашивают за младшими. Вы бы могли подумать, что в этом страшного? У меня две сестренки. А я люблю стильно одеваться в хороших магазинах. У меня у единственного есть золотая карта детского мира. Я вот недавно с другом разговаривал, и он спросил, как думаешь, сложно тебе быть с таким ростом? Он, видимо, не догадывается о том, что люди растут. Как и мой организм, походу. Кстати, в 14 лет у меня уже есть отдельная квартира. Вы можете спросить, как это так? Просто у меня обеспеченные родители, и они мне купили домик для Барби. Между прочим, у меня есть девушка. Да-да, лузеры, у меня есть девушка. Ее рост 180, Вот такая она высокая. Правда, она не догадывается о том, что у нее есть я. Зато ее подруги всегда и завидуют, ведь я всегда у ее ног. А еще я прям стабильность. Вот на физкультуре я всегда стою последний. Все там с первого по девятый класс что-то меняются, меняются, а я в конце. физрук называет меня Константа. Вы можете подумать, что я комплексую по своему росту, но это не так. Ведь есть такие знаменитости, как Дмитрий Медведев, Дэнни Девита, Наполеон Бонапарт, Александр Македонский и Рамиль Агдеев. И под конец хотелось бы обратиться к моим соседям. Не убирайте стремянку от дымофона, пожалуйста. Команда КВМ Баклажан, спасибо.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 подъехал к Финк на белом коне. Присаживайтесь. Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99 99.